много их теряется много оставляется неизвестно где-то самая дешевая с собой ношу несколько штук как правило тонкая очень весит мало это не металлическая покрашена под металл ее масса Масса у нас всем так. Массу проверяем, ничего не весит, такого быть не может. Так, откалибруется сейчас. Ну, 7 грамм получается вместе со стержнем. Вот есть еще вот такая ручка. Приобреталась в Универмаге Россия, в славном городе Луганске. 10,6 граммов. Ну и вот такая вот ручка с китайского сайта AliExpress. Полностью токарная работа, латунь, ручки около года. Стоит она там вообще сущие копейки. 46, ну, 47 грамм, грубо говоря. Единственный минус этой ручки, это то, что на нее сложно найти стержни. Но я уже подобрал. Вот. вот она у меня упала на кафель несколько раз. Вот, замины. Больше ей ничего не, с ней не произошло. вот. Главное не потерять колпачок от нее. А так в принципе все лечится. Здесь от ми-пен ручки стержень. И маленький довесок к этому стержню. Потому что китайцы делают всевозможное множество разных стержней и не ко всем потом ручкам они подходят, приходится что-то